Всем привет, ребят! Короче, сегодня мы будем играть в робу. Да, нас давно не было. Это будет хоррор со мной сегодня. Даник. Короче, вот приветствую тебя там зовут забыли люди, да? А меня зовут Даникова. Все, я понял Погнали. И нам нужно узнать кем мы будем? Не, не, не, не, не, не, не, я не, не, не, не, не, не, не, И выбирайте, кем ты будешь. Я пока что, вот я буду вот этим. Дальше. М -м -м. Вот, короче, я буду вот этим. Ты будешь девочкой? Нет, это что Это я уже вот этот. А -а -а -а. Мы погнали. Нажимай, готово. А -а -а -а. Это что такое? А ты, Тревис? Погнали. Интересно посмотреть сюжет. Да. Может выпьем? Самое опасное предложение это может выпьем. Я понял, что произойдет. Ты потом так напьешься, то, что ты не нужно. Пропустить, нажать. Нажимай пропустить. А ну нет, может выпьем. А, у тебя загрузка. Загрузка, загрузка, когда это остановится? Пропустить. Нажмай. Да, Нажал. Умничка, все. Э. Э -э -э -э. Все. Погнали пробовать. Что начинается с это газета, да. А, это газета. Помогите, разыскивайте ч ж? Нет, там you're hot, you're cool. Нажимай скип, братан. Нет. Хотя не, не нажимай, не нажимай. А вот я! Это я, да, бупсик, это я. А я сзади тебя. Да? Да, это какая-то девушка. Это какой-то чел, который несет гроб. Прикольно. А это я загадочная пыль. Посмотрите, все сюжеты, вот, вниз, пока я не А, это мая я думала, это девушка. Это и есть девочка была. Ну, это девушка была. Это Прикольно они ртом работают да. типа, А я вот Из-за тебя ага. Мне нравится, кстати, что Дробы. А как он рулит, он чем рулит Он так вот руками дергается Может именно из-за этого они сейчас врежутся Может быть и мы превратимся в аниматроников. Хотя нет. Так, все. Ну, это просто, ребята, что-то нечто. Прикольно. Так, окей. А вот. Ого. С... Ага, мы не будем. Некоторые из нас сдохнут, поэтому может быть 4-2. Если два походу сдохнут два, а мы останемся. Я понял. Все, зашибись. А сейчас подожди. Так, 12 часов дня. Это не ам. 12 а, часов ночи. Понял, понял. 12 часов ночи. Первая ночь. Так. У нас есть э, свет. Я уже Что? Это что за тяги? Это, это как дурс. Э, не понял. Э, э, э. Выход. Я в шоке, это просто... Не хоть как графика. Да-да! Ага, так, кто нам хочет позвать? Чего? Не, не, не, страшно! Так, нам звонит кто-то. Давайте откроем? Ой, ответим. Пока. Я не хочу отвечать. Так, пофиг, товарищ. А, а, уже я поставила трубку. Так, ты за комп сядешь? А, вот я сел за комп. Это камера. Да, камера. Некоторые... Опа, кам... Маик. Что? Это где? Иди-ка. Беги, дура ты. Так, да, кажется, мы здесь лишние. Давай уйдем. О, вот, ребят, смотрите. А это для нас, это right. ужин, выход, нам нужно как-то достигнуть выхода. А вот это, где вот эта сцена, а тут Пока что у нас энергия и кислород все на отлично, на ура. Я сразуюсь короче. Каждый раз мы смотрим камеры. А, Мария, я, мне страшно. Тут 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 камер. А это что за музыка? Музыка на 16 камере. О! Батарея. Это собираем батарею. вот кажется что подземь будет. Иди на камеру, быстро, быстро, быстро. Я Ты обшивался? Быстро закрываем. Я все закрыл. А, то есть, типа, когда сирена, то быстро. Не-не-не, там опять этот звук. Не заходи сюда. А это что там? Там а... шереносов. Так, иди смотри камеры пока что. Okay. Тут у нас есть кофе и батарея. Фу, ядрен батон. И... А, ну дрон ну, заканчивается. О, у меня есть фонарик. Я yeah. понял для чего. Смотри. Вот Первая у меня камера. фонарик. Видишь, у меня фонарик? Первая камера чистая. Вторая камера чистая. Поэтому нам и нужна батарея, Третья. потому что у меня фонарик. А, а третья камера, иди это, за мной. Пятая, пятая камера это сцена с этим дебилем. Так. Окей, иди за мной, иди за мной. Ммм, я заканчиваюсь. Я? Ну, ладно, я пойду тогда, осмотрю место. Так, посматриваем место. Так, на седьмой камере играть надо. Так. Фу, дура тупая, дай мне сбежать по-братски. Закрывай двери, быстро, быстро. Кто там такой? Я сам не знаю, дай мне... Открылась. Ты открывал занавески? Нет. А, знаешь, ты? Я красивее, чем ты? Закрыть заключение. Все. Закрыл. Так. Я более красивее. Открывай, открывай. Сила, сила, сила. Быстро мне нужно батареи собрать. Куда ты силу? У нас сила тратится. Что? Свет. Врубай свет, фонарики. Быстро фонарики. Это потому, что двери были закрыты. Нас тут же схавали. Я закрылся. Я не... А, ты закрылся? Давай. У меня три жизни. Фу. Тратим одну жизнь. Я здесь могу, не могу. Ты где? Я не вижу, у меня нет света. А? А? а, это ты! Да, спасибо! Спасибо! Время зам... предупреждение время заморожено. В смысле? Фонарик двери, грубая его. Ну, Будет страшно! В жопу пошел, все, он ушел. А, у меня свет не работает, я хочу батарею забрать. Я хочу батарею забрать. Чего-то брать. Фух. Сила. Как ее, как врубить силу, чтобы она была? Фух, ты меня обосрала. Я обосрался. Нам нужна сила энергии. В любом случае, ребята. Сразу говорю, игра не дослабонервна. Слаб нет, нафиг я туда шел именно, был... именно из-за меня все это произошло. Генератор энергии, идем за генератором энергии. Слушай, у меня, давай, он подзаряжается, майк! Что? Генератор энергии. Блин, сила, все на нуле. А вот и генератор энергии. Я нашел его. Где ты? Где где ты? Я покажу, спрашиваю. Смотри. Сейчас покажу, так, где -то... ты, вообще куда пошел. Так. Короче, тебе нужно обратно вернуться, там нужно будет написано, генератор энергии здесь. Я просто, ребят, на его телефоне помогал. Так вот, свет есть, вроде бы. Ну, я только что скример упал. Эй, с тобой все нормально? Да мне насрать, мне все равно, стало страшно. Вот генератор энергии. Так, батарея. Молодец, я не знаю где. Генератор энергии, подожди. Так, здесь я могу прятаться. Спасибо, Манька, зачем я запутался? Генератор энергии, бежим тогда. Я не вижу ничего. Так у тебя фонарик должен быть. Ага. Он тоже на батарее. Генератор энергии. О, у тебя батарея на исходе. Я вижу. Не слепой. Э, а как делать так, что я работал? Так нужно ходить батареи. Так, южный генератор а сюда. А где я вообще? Да, не я раздобуду нам свет. Я ничего не вижу, я не бачу. Вот. Все. Есть. Еще. Заработал. Возвращаемся, ребята. Не только вам страшно, но и мне. Так. Есть. Все, валим. Я нифига не вижу. Генератор энергии. Ты увидишь. Я вообще вижу. О, вот. О. Интернет должен... Ой, свет должен был появиться. Думаешь, я вижу? От слова совсем. А, тогда я вижу. Вот. Я возвращаюсь уже совсем сейчас. Вот, я обратно. Я вернулся сила очень сила на маленькую надо собрать собрать батарею а почему сила очень слабая там нужно дофига на этом аккумуляторе сидит нам нужно было на западный идти и на южный идем ты где я не знаю где я в этом это ты меня с жди пока ты сдохнешь я в шоке меня опять Фредди схавал и только У -у -у. что кнопку собрал батареи а минус еще и в том, что у меня последняя Я думаю, жизнь. Я просто должен собрать батарею, чтобы, посмотри, ориентировался и ее купила на Вы слышали это? Так, собрать батарею. Так, иди-то у меня. Кукла заработала. Здарова! А это Болгун бы, Фреда. Здорово, Болгун Фреда. Тебя схавали, да? Да. Бы Все, бы последняя спать. жизнь. А у меня вторая. Ну, зато мы будем вместе. А, а где я? А ты вентиляции? Какой я жадный? Я понял, я погиб и больше не возрождусь. А вот и я. А вот Ой. и Дани Пола. Ты меня видишь? Да. Я вообще тебя О, свет отлично вижу. Я тебя билет, или бачу. Так, потом свет погиб. Да, без навод потихоньку устанавливается. Теперь про что? Оставить? Нажми на «Е», нажми на «Е». О, е. Открой, короче, вентиляцию, там, там ты меня возродишь походу. Нет, а там написано «недоступно». Вот у меня. Ну, все, у тебя больше нет места для пряток. Так, подожди, у тебя кислорода сколько? Так, генератор энергии здесь. Я, кажется, тебе буду показывать, не ну, врубай свет, вот ты поэтому по по этому будешь смотреть. Короче, ребята, на этом мы заканчиваем наш ролик. Подпишитесь, поставьте лайк. Всем пока-пока!